Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим салат с дайконом и морковью. Для этого нам понадобится дайкон, морковь, яйцо вареное, лук репчатый, чеснок, масло растительное, уксус яблочный или рисовый, сахар, соевый соус, перец черный, паприка, соль. Морковь шинкуем на терке для корейской моркови, лук режем полукольцами, яйца произвольно, дайкон шинкуем на средней терке. Делаем маринад. Маринад состоит у нас из чеснока, растительного масла, уксуса, сахара, соевого соуса, перца, черного, паприки и соли. Добавляем наш дайкон, лук, морковь. Заливаем маринадом, перемешиваем все и оставляем на два часа. Наш простенький салат готов. Можно кушать. Приятного аппетита!